Всех приветствую на нашем канале Сегодня мы будем восстанавливать фары от автомобиля BMW От времени на фарах повредился защитный слой, который наносится на заводе Он от времени уже разложился Фары потекло камнями, на них имеется множество сколов И также есть некоторые царапины, возникшие в процессе эксплуатации Наша задача заключается в том, чтобы убрать все эти дефекты и защитить фары Мы вышлифуем все дефекты подготовим фары и покроем их лаком и в конце этого видео я вам расскажу о всех преимуществах восстановления фар именно таким способом теперь подготовим фару для того чтобы залить ее лаком перед работой обязательно фару все оклеиваем чтобы не вынузать корпус не повредить его и при помощи вот такой вот машинки эксцентриковой и вельвета абразивностью 800 мы будем готовить поверхность фары под лак там, где мы не сможем залезть машинкой, там мы будем готовить ее вручную. Все, поехали. Сейчас салфеткой протрем, посмотрим, что получилось. И вот у нас получился аккуратный, равномерный мат. Сейчас еще раз пробежим, на всякий случай закрепим. Потом вручную доработаем те места, куда не смогли залезть. Все, поверхность фары готова, с завода фары покрывают э, пленкой, вот, каким-то напылением, там, слоем каким-то, от времени она разлагается, эта пленка. Фара становится матой, вот мы сейчас ее полностью сняли и защитим потом фару лаком. Сейчас вручную доработаем все места доступные, в которые мы не смогли подлезть машинкой. Для обработки вручную будем использовать наждачку. В частности, будем сейчас работать вот такой тремовской наждачкой. Она наклеивается на такой брусок, тоже удобно очень ей работать. Вот, абразивностью разная она бывает, но ну, внутрянки мы пройдем 600. Сейчас то же самое проделаем со второй фарой. Снимем старую оклейку, выкинем и оклеим уже на чистовую под покраску. Вот наша вторая фара оклеена, готова к работе. Сейчас мы с ней проделаем то же самое, что и с первой. протираем фару смотрим что получилось эта фара чуть больше посечена камнями сейчас еще раз ее пробежим все эта поверхность готова сейчас ручную пройдемся Снимаем старую оклейку Теперь приступаем к оклейке фары Скотч будем использовать вот такой вот Не как обычно бумажный, малярный А вот такой широкий скотч В данном случае он более удобен Все, фара оклеена, сейчас оклеим вторую. Фара оклеена, проверяем, чтобы все было герметично, нигде не было никаких щелей, и чтобы не попал туда лак. Все, теперь поедем в окрасочную камеру. По всему периметру фары контурным скотчем мы отбили границу, чтобы кромки были ровные и аккуратные. Фары покрыты лаком, высушены. Вы видите, что сколов нету, царапин нету. Стекла абсолютно прозрачные. Сейчас мы вынесем фары на улицу, посмотрим, как они выглядят там. На улице фары смотрятся очень достойно, нету никаких дефектов, стекла прозрачные, выглядят как новые фары. Изначально они выглядели вот так вот. Сейчас мы поговорим о преимуществах данного способа над другими. Я выскажу свое мнение, которое основывается на многолетнем опыте ремонта, а также выскажу свое мнение как обычный пользователь. Сейчас разберем первый вариант – это полировка фар. Фары полируются тогда, когда стекла уже посеченные, помутневшие, выгоревшие от солнца. В этом варианте стекла шлифуются, потом полируются. Но при шлифовке стекол вы убираете защитный слой который был нанесен заводом в целях защиты фар от ультрафиолетовых лучей. Отполированные фары сначала смотрятся так же красиво, но через месяц, через два максимум, они опять помутнеют, так как попадает на них ультрафиолет, и верхний слой опять же разрушается. Второй способ – это покрытие фар пленкой. Перед тем, как закатать фары в пленку, их нужно тоже вышлифовать, их нужно отполировать, и на них нужно наклеить пленку. Через 5-6 месяцев э, эту пленку опять же посещет песок, камешки мелкие. Ее нужно будет содрать, нужно будет отмыть фару и наклеить пленку заново. Но для этого нужно будет машину опять же загнать на сервис, заплатить за это деньги. Теперь вернемся к нашему варианту покрытия фар лаком. Вы видели весь процесс, фара шлифуется и на нее наносится лак. Фара получается без дефектов, покрытая лаком. И самый большой плюс, что ультрафиолет не разрушает лак. То есть фара долго остается в таком состоянии. И спустя те же 5-6 месяцев э, в процессе эксплуатации фара посещется тоже песком, камешками. Но ее легко будет отполировать. Лак, который нанесен на фару, позволит сделать такую процедуру 4-5-6 раз. То есть фару можно отполировать будет несколько раз. Благодаря этому способу фара всегда будет оставаться прозрачной. И прослужит вам долгое время. И еще один плюс это цена, качество, надежность и практичность. Покрыть фары лаком стоит не дороже, чем закатать их в пленку, но пленку вы будете переклеивать там каждые полгода. Надеюсь данная информация была полезная для вас, может быть кому-то пригодится это в будущем. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии. Всем пока!